Получается, Если правильно настраивать, потом ролик закинул, э, прош, несколько, там 2, три, пять, десять просмотров прошло, ты его э, смотришь через программу, первое место, первое место, третье место, седьмое место, первое место, второе, ну как-то так, я покажу потом, Но, да, ну час приходится настраивать один ролик, поэтому теперь я просто понимаю, за что люди, которые это, этим занимаются, берут деньги, почему это стоит столько, Потому что некоторым говорят, что вот настроить один ролик стоит 150-200 гривен. Это чтобы его правильно настроить. Теперь я просто говорю, ты сам сейчас посидишь и голову поломаешь, попроверяешь все и подберешь правильные теги. Не просто теги, как мы иногда подбирали. Тут надо, тут надо реально правильно подбирать вручную. И вот тогда и результат хороший. Без э, раскрутки, понимаешь, Сереж? Ну, что, давайте будем работать в этом плане. Э, по факту... Сегодня мы прорабатывали схему, как Ну, я просто полностью сегодня с нуля показывал, как делать канал. Сереж, вот канал с самого начала. Почта, куда нажимать, где клацать. Ну, все умеют это делать. Чтобы я не, ну, может быть, просто больше. Потому что смысл сейчас рассказывать по настройке канала, если все уже это делали. Андрюш, ты же умеешь канал делать? Ну да, мы с Серегой делали. Нет, ну, Андрей уже делали, делали да? С FFI, да ну Лен, да, нет, Лен, с тобой делали, да, мы с тобой делали, Лен, ты делала канал, ну есть у тебя? Я Леночка, приеду, я тогда просто некоторые особенности начну просто рассказывать, на что стоит обратить внимание. Лен, ты делала канал, у тебя есть? И Наташа, Наташ, вот канал делали себе? Юрк. Бажано, чтобы, чтобы ты рассказал с нуля, потому что я канал рубил, он у меня есть, но я просто им не, не пользуюсь и в не помню, когда уже его рубила Хорошо, я тогда буду, тогда, если не сложно, я буду, ну как бы в ускоренном таком вот режиме проговаривать, если нужно, как бы, ну еще раз пройдем, чтобы максимально было удобно. Все, тогда делаю демонстрацию, и начнем. Так. Кстати, вот, Сереж, смотри. Вот есть как раз вот моя работа сейчас покажу тебе. Она не монетизированная по той причине, что ну, нельзя может монетизировать. Это закрыть, ага, вот смотри, вот этот э, видеоролик я залил вчера. Видишь? 18 декабря. Смотри, видно, Сереж? Алло. Да. да. Да. Как тебе? Хорошо. Первое, первое, первое, первое, первое, седьмое, шестое, второе. Это был форум по криптовалюте, самый крутой в СНГ. Самый крутой, который вообще был. И по запросам криптоспейс, вот седьмое место, криптоспейс шестое место, криптоспейс второе место и так далее видишь это вот чисто вот без раскрутки без рекламы просто видишь SEO настройка SEO О, из сотни семьдесят один два процента но так это ну, чисто практика серега Вот реально сидишь и в течение часа долбишь так чтобы вот эти все стеги подбирались правильно чтобы вот это сложно это я думал что это легко как мы делали раньше не это надо этим надо реально заниматься. Описание, ну все, все очень сильно влияет. Все особенности, как бы, надо понимать по конкретный каналу. И так все ролики, которые мы делаем, они вот приблизительно подобного плана. Так, сейчас я тогда перейду на тот канал, который я сегодня сделал. Новый вот клубная бизнес-система Доминга. Ну, смотрите, если у вас есть по почта Google, так ладно, буду с самого начала еще делать. Секунду. Перейду. Наташ, делаю для тебя. В Первую очередь нужно сделать почту Google. Понятно, да? Гугловская почта. Создаем гугловскую почту, переходим на нее. Когда вы находитесь в Google почте, сейчас я покажу. Когда находитесь на Google почте обратно не то? Да что ж такое? Пытаюсь Устал перейти на них. Не... Загрузить. У меня такое да, было, когда хочу. я Устал. по инстаграм. пытался что-то показать. Мне а пришло. Вообще я не сам возле. понимаю, да. Наташечка, ты здесь? Наташ? Да, Юра, я чую, я в слушаю. Смотри, получается такая ситуация: когда ты находишься на почте, вот ты находишься на почте на своей, да? Когда ты заход сделала себе почту как бы в гугле, необходимо нажать вот на вот эти вот крапочки. Вот сюда. Необходимо туда класнуть. Когда ты сюда клацнешь высвечиваются разные возможности, которые присутствуют в гугле. Нажать нужно на YouTube. Понятное дело, переходим на YouTube. Тебя перекидывает сразу же на в начальную страницу твоего непосредственно канала. Тебе необходимо зайти. Если его нет. Создать надо, да? Что-что? Сейчас покажу. Необходимо. Нет, канал. У вас у всех канал есть, если у вас есть Google Почта. У всех, абсолютно. У каждого немножко не так сережка смотри когда вы делаете только гугловскую почту и заходите на канал на этом канале ну как бы надо с этого канала сделать еще один сейчас я просто объясню как это выглядит нужно зайти на творческую студию или даже нет не здесь сейчас мы перейдем обратно секунду сначала выходим на центральную страницу как это сделать раз и нажать на мой канал для того, чтобы переключить внешний вид, здесь надо нажать вот сюда. Выходим на центральную страницу и переключаем внешний вид. Когда мы переключаем внешний вид, канал выглядит вот таким вот образом. Хоп, видно, Сереж? Это вот его первоначальный внешний вид. Нормальный. Ну, у всех же такой... Соучий. Нет, не у всех. Сейчас, сейчас изменился. Сереж, только что ж я показывал, видел, как он выглядел? Это я просто поизменил старое, старое оформление. И нет, нет, нет, это, оформ... это старое оформление было. Это, это, вот это старое, а то было новое. Вот смотри. Ну да, YouTube постоянно новшество. Вот это новое оформление, Сереж. Ага, видишь, понятно. вот это новое оформление. А я переключил настроить вид страницы обзор. Это я переключаю его обратно на старое оформление. Вот так он выглядел до новых изменений. Теперь необходимо, видишь, оно по-другому даже выглядит, теперь необходимо нажать вот сюда, вот сюда. Это вот пошагово показываю. Нажали, появляется вот такая страница. И вот здесь у каждого, когда у вас только-только создан аккаунт, есть такая вот кнопочка, кнопочка, да, показать все каналы и создать новый, или создать новый. видишь? Надо нажать вот сюда. Это есть только на центральном канале, на всех других каналах, на всех других YouTube каналах с этой почты. Вот смотрите, у меня на этой почте, видите, сколько каналов создано? Один, два, три. Три канала. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Нажимая сюда, вот смотрите, все каналы на одной почке. Видите у меня, сколько каналов на одной почке? Угу. Вот это вот ага. у меня все, все каналы на одной почке, они у меня присутствуют. И вот здесь нужно создать новый канал. Вам Почему нельзя на старом? Потому что здесь, когда вы захотите изменить название, а вы его изменить не сможете, вот это вот у меня центральный канал. Вот с этого канала, вот это вот центральный канал, который, видите, он красным обозначен, как бы, ну, вот сейчас. Вот этот вот канал у меня центральный. А вот эти все каналы, которые сопутствующие, я все делаю от этой почты. Вот этот один канал, а это все каналы у меня а, под этим подвязаны. Если я захочу вот с этого канала создать еще один, не получится, потому что надо перейти на центральный, и с него можно зайти вот на эту вкладку. Только с этого канала я могу зайти на эту вкладку, чтобы создать новый. Поняли? Поэтому задача создавать новый канал. Почему? Потому что переименовать вы этот канал полноценно не сможете. Потому что переименовать можно только те каналы, которые вы сейчас будете создавать новые. Потому что э, вот этот канал у меня состоит, э, название его состоит из двух половинок. Это значит, я могу на этом канале вписывать только фамилию и имя. Поняли? А на новом канале я могу уже создавать полноценное название того направления, которое я хочу развивать. Поэтому нажимаем все на «Создать новый канал» и создаем. Появляется вот такая красивая страничка. Вот здесь можно создавать и писать то, что вот я буду хотеть. Я вот в прошлый раз, вот когда вот мы сегодня работали, написал «Клубная бизнес-система Доминго в Мелитополь» написал, там, Мелитополь и так далее. Поэтому тоже сюда вписываете данные и у вас появляется свой, как только нажимаете «Создать», появляется канал. Выглядит у меня он вот так. Вот название, и все. Не буду создавать новый, чтобы не захламлять. Я вам сейчас это покажу. Вот, клубная бизнес-система Доминго, Мелитополь. Вот так это выглядит. Как, э, в, самом начале, в самом начале, когда сюда заходишь, здесь нет ничего. Нет ни э, шапочки, нет ни э, этого логотипа. Вот здесь вообще ничего нет. Это надо будет загружать. На что стоит здесь обратить внимание? Смотрите. Если бы здесь ничего не было, то на, обратить внимание стоит на несколько кнопочек. Первая кнопочка находится здесь. Вторая кнопочка находится здесь. Третья кнопочка находится здесь. Четвертая кнопочка находится вот здесь. И еще одна вот тут. Сейчас я буду их показывать вам. Все по всем им пройдемся. Первая кнопочка вот здесь, видите, это загрузить в оформление канала. Наташа, видно? Да, Юра выдно все добро. Когда изменяешь оформление канала, самое важное это обращать внимание вот на эти показатели. Вот и на по этим показателям нужно ну, как бы, делать себе шапочку. Я рекомендую настоятельно, если делаете шапочки, лучше их заказать. Меньше мороки и есть кого спросить. Поэтому потом вы просто выбираете, например, оформление, то, которое есть у нас на канале. Я всем скидывал внешний вид, и можете его загружать. Вторая кнопочка вот здесь находится, вот эта. Нажимая на нее, вам предложат, предложат перейти на ваш профиль в Google+. Переходите. Так, не то. Нажимаете на кнопочку вот эту и «Изменить» вас перекидывает на Google+. И тут вам предлагается в, загрузить фотографию или вашу ну, аватарку. Вы ее с компьютера загружаете, она появляется у вас здесь. Сразу, потом вы просто закрываете это, это окошечко. И могу сразу сказать, вот э, аватарка здесь появится не сразу. Э, я рекомендую сразу после этого нажать вам Ctrl-F. 5. нажми напишите себе пожалуйста control f5 это называется э, ну как бы сброс страницы и очистка кэша этой страницы очистка кэша этой страницы control f5 зажимаете и, с, э, и вот эта аватарка сразу не появится нужно хотя бы полчаса или час потом она э, ну как бы кэшируется не знаю как что происходит но потом она только появляется не сразу Получается, что загрузили шапочку, загрузили вашу аватарку, название у вас уже есть. Теперь следующий вариант. Вот есть определенная кнопочка. Вот она. Вот, вот здесь все рычажки должны быть вправо. Пока. Пока должны быть вправо. Теперь смотрите, есть две кнопки. Кнопочка для подписчиков и для новых зрителей. Запомните, для подписчиков и для новых зрителей. Здесь говорится, что будут видеть люди вот здесь, если они являются вашими подписчиками, уже которые на вас подписались. А здесь, что будут видеть люди, если э, они только пришли на ваш канал. Вот нажимаем вот на эту кнопочку, и будет и здесь будет показано, что будут видеть люди которые только пришли на ваш канал. Я уже это настроил, у вас еще это не настроено. Для того, чтобы здесь вообще что-либо отображалось, у вас должен быть загружен хотя бы один видеоролик. Поняли? Сейчас мы с вами проработаем, как это правильно, как его правильно загружать. Вот тут есть, есть два варианта. Мы будем рассматривать с вами один. Первый вариант, который есть, и он основной, это вот эта вот штучка. Но я рекомендую ее на открывать через правую клавишу мыши. Правой клавишей мыши жмем «Открыть ссылку в новой вкладке». Открываем и переходим по ней. Появляется возможность, вот видите, какая сюда ввести ваш видеоролик. Однако, смотрите, что перед тем, как вы будете загружать сюда видеоролик, нужно настроить э, быструю таблицу. Смотрите, что нужно сделать. Настроить нужно загрузку, чтобы потом вы не тратили на это время. Нажимаете вот сюда, менеджер видео. Нажали. Какие здесь нужно нажать кнопочки? Кнопочка номер один, вот она, канал. Нажимаем на кнопочку «канал». Что здесь нужно сделать? Промежуточные работы и основные. Работа промежуточная. Работа промежуточная первая. Выбрать страну. Раз. Вторая работа – это более длительные видео. Нужно активировать ваш канал. Видите, вот здесь кнопочку нужно нажать, нажать. Вот здесь и вот здесь. Это промежуточные кнопки. То, что нужно вам активировать обязательно. А вот это основная загрузка видео видите нажимаем загрузка видео вот смотрите здесь вам предложат э, ввести определенную информацию первое вам нужно настроить что здесь Первое, что вы настраиваете, доступ по ссылке делаете, раз. Второе, определяйте, к какой категории будут ваши видеоролики относиться. И, э, вот сюда вы ничего не пишете, вот сюда ничего. Угу. Заполняете вот этот раздел и заполняете вот этот раздел. Четыре раздела нужно заполнить. Какой информации? А потом обязательно сохранить это все. Четыре раздела вам необходимо заполнить. Чем необходимо загрузить информацию? Вот название вы не пишете, а вот тут выбираете доступ по ссылке обязательно, вот тут выбираете ну, направление, которое будете вы загружать. Я выбрал так: люди и блоги. Вот здесь идет у вас описание. Видите описание того, чем мы вы занимаетесь. Я рекомендую сюда, во-первых, подобрать социальные сети. Видите? Ваши все социальные сети, ваши контакты, чтобы с вами можно было связаться. А тут какую-то информацию о Доминго прописываете, какой-нибудь там э, слоган или еще что-нибудь. Вот, вот это вот, смотрите, очень важный момент. Описание вот это, все, все, что здесь написано, и то, что вы будете... Сейчас я даже вам объясню, все включу камеру. Смотрите. Название вашего видеоролика и описание вашего видеоролика – это ключевики. Все, каждое слово, которое там написано, каждая фраза, словосочетание является ключевым запросом. Очень важно, чтобы название и описание были правильно прописаны. Теги, которые находятся в самом низу, раньше теги были тоже ключами, ключевиками. По ним вас в поисковике находили. Сейчас это не совсем так. YouTube поменял свой код, поменяли принцип. И теги, которые написаны внизу, они являются ключевыми запросами только не для поисковика, а для знаете, когда видеоролик смотрите, с правой стороны есть похожие видео. Ага. Видели когда-нибудь? Вот теги отвечают за то, чтобы вы отображались в правой колонке. Понимаете, да? Да. И плюс теги при правильных программах позволяют вам видеть, на какой позиции вы уже находитесь в поисковом запросе. Вот лично для меня вот это все показывается. А по факту теги, они относятся сейчас по большей части не полностью, но по большей части к похожим видеороликам. Все очень важно, чтобы э, название видеоролика и описание соответствовали действительному видеоролику, чтобы не было никакого, ну, например, видеоролика, ролик об машинах, а вы пишете про, извините, там непонятно что. Все должно соответствовать. Это важно. Раньше я об этом не задумывался, сейчас я реально понимаю, что это надо делать именно вот только так, никак не мухлевать. YouTube сейчас все прокушивает, все, что вы можете там изобрести. Э -э название видеоролика должно дублироваться. Запомните, сейчас я вам покажу, как это у меня выглядит. Экран видно? <свистые> Да-да-да. <плодованные> Потому что знаешь по сайтам. <социт> Ребят, кстати, Серега не знал одной такой штуки. Сереж, ты тут? Да, да, да. Сережа? Да, да, да, да, да, да. Смотри. Ну, это ты знал. Но есть такая еще, видишь, у меня приписочка «плюс 12» написано. Видишь? Да. Неделю назад YouTube изменил принципы. Каждому видеоролику в названии нужно прописывать, с какого возраста можно смотреть этот видеоролик. Это делать нужно обязательно. Ух тышка. Да, да, Серег. Теперь, знаете, вот это тоже эксклюзив, об этом никто еще нигде не говорят. но те люди, которые это занимаются это твой видеоролик будет вообще отображаться где-либо вообще youtube сейчас меняет алгоритмы со следующего года youtube нанимает 10 тысяч специалистов по всему миру они будут мониторить весь контент вручную дополнительно помимо ботов сейчас там такая Чистка идет, просто, ну, просто колоссальная чистка идет по ютубу. Поэтому они будут смотреть э, еще и вручную. 10 тысяч спецов по всему миру. Они... Вот у меня не получится с твоего канала все содрать и перевести все на свой. Нет, ты сможешь это сделать, но ну, ненадолго. Ну я понял, понял. Поэтому сейчас все очень жестко, поэтому сразу говорю. Надо снимать свою. А... Да, только только свое. Свой... Нет. Мою ко бо... можно. Моё можно, я, я расскажу, что можно делать сейчас, мы, мы сейчас это тоже мониторим, но могу сказать так, что э, важно делать приписочку вот эту, плюс 6, плюс 12, плюс 18, понимаете, для того, чтобы было понятно, и это надо делать обязательно, потому что если бы я не ну как бы на один из видеороликов не поставил вот эту вот приписочку, то я его бы даже на рекламу, YouTube не берет даже деньги за рекламу, чтобы его раскручивать, если не поставить вот, этот, вот, вот эту цифру. <coughs> это как бы особенность. Смотрите, что я сделал. Я написал по название. По каким критериям вот ставится плюс 12? Вот это от фонаря, как ты решил. Пока просто как ты считаешь. Почему-то не плюс 10, 11 или 13. Нет, это я, просто, это я просто так написал, Сережа. А рекомендуешь как? Я рекомендую, на ну, от 12 лет ну, можно этот ролик смотреть. А, я так да. думаю. Я, я считаю, что, ряды, да. -то что -то поймет, наверное, видео... но... нет, дети могут показать своим родителям. Или родители, просто включая видеоролик, они смогут его ну, как бы увидеть. Поэтому это просто мое соображение. Вы можете ставить как захотите. Я просто говорю, что это надо сделать, поставить определенную цифру. Следующее. Смотрите, что я сделал. Вот мое название. Я его продублировал в начале видео, моего описания. Видно? Да, да. Почему? Почему? Потому что вот тут есть такое понятие, друзья, высокочастотные ключи, среднечастотные ключи и низкочастотные ключи. Себе запишите это понятие, я объясню. И ты там же тоже плюс 12 поставил название, да? Конечно, обязательно. И в названии, и в описании. Да. Так, еще раз ключи, какие там... А высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные ключи есть. Есть три разновидность ключей. Это поисковые ключи. А как это работает? Смотрите. Есть высокочастотный ключ. Высокочастотный – это тот ключ в запросах, который идет, можно сказать, ну, сейчас я объясню. Автомобили. Вот есть автомобили. Вот есть название такое, которое конкретизирует и обобщает обо всем. Дома. Понимаете, дома, автомобили, девушки. Например, там, что еще? Мобильные телефоны. Вот видите, это именно запрос. Uh -huh. Которые люди часто задают в интернете, но к ним они прописывают еще да? дома. Это высокочастотный ключ. Купить дом – это среднечастотный ключ, потому что меньше людей пользуются вот этим вот ключом. Uh -huh. Купить дом – это тоже среднечастотный ключ. Купить дом в Запорожье, там еще какой-то, это уже низкочастотный ключ. И даже, наверное, купить дом в Запорожье это низкочастотный. Э, почему? Потому что купить дом, куча, запо, куча выс, выскакивает, очень много информации. Просто дома, там все что, все, что угодно. Купить дом, пам купить дом в Запорожье, это низкочастотный, потому что количество людей по этому запросу небольшое. Э, ав, автомобили, показывают все автомобили. Э, Купить автомобиль Ланос показывает только Ланос, понимаете, это уже ну, как бы более низкий, низкий купить, а потом еще, ну, как бы, еще по-другому, более конкретизировать. Купить автомобиль Ланос 2015 года. И по этому запросу мало людей ищут э, информацию. Да? Вот поэтому э, очень важно э, как бы правильно понимать э, вот эти вот э, особенности по тому как прописывать вот эти вот ключи вот эти вот ключи они у вас наху должны быть правильно э, прописаны в во всем описании в названии и в тегах почему если вы сейчас напишите заработок на криптовалюте то есть э, люди которые эту нишу уже застолбили и вам попасть в топ практически нереально, даже за деньги, но если вы напишите заработок на криптовалюте в Харькове, то вы можете быть первым, потому что люди некоторые ищут этот запрос но как не стоит их, если по первому запросу э, идет, э, например, там 10 тысяч человек в месяц ищут эту информацию, или даже 100 тысяч человек в месяц, то э, по низкочастотнику, да, вот как я вам сказал, зарабатывать э, на криптовалюте в Харькове, ищут всего лишь 100 человек в месяц. Но как лучше не попасть вообще или хотя бы 100 человек будут видеть ваш видеоролик в на первом месте. Понятно, что я сейчас говорю? Да. А следующий вариант это сделать так, чтобы вы по нескольким низкочастотникам были в топе. А для этого надо несколько этих низкочастотников прописывать в вашем видеороликах. С одного 100 человек, с другого 200, с третьего 300, с четвертого 100, с пятого 50, с шестого 700 и так далее. И когда вы складываете общее количество людей, которые будут переходить, будет 2-3 тысячи. Угу. И вы будете в топе. Вот в чем. Вот это вот важно научиться правильно это делать. По высокочастотникам вы за деньги не попадете в топ, а по низко- и средним частотникам вы можете выйти на первые позиции. Так лучше хоть кто-то будет приходить, чем вообще никто. Ну да. Вот так надо составлять определенные вот ваши описания. То, что я сейчас говорю для, для многих из вас, это вообще темный лес. Но вы хотя бы просто ну, эту информацию себе записываете, и в интернете вы можете больше об этом почитать. Поэтому эм, запомните, название и описание – в название прописывает высокочастотные, ну как бы, в название поисковик распознает каждое, каждое слово. Поэтому очень важно правильно написать название. В описании он распознает до средних частот и до низких. Получается, что в названии он ищет все и находит прямо как там написано, а в описании э, он распознает средние и низкие частоты. В том плане, что вы можете много информации писать в описании. Это хорошо. Вы можете даже расписывать э, чуть ли не весь видеоролик по минутам. Это еще лучше расписав даже вот на, на, на первой минуте, там с первой по минуте 30 идет то-то, то-то, то-то, то-то, то-то и вы чуть ли не пишете пересказ. Так я, конечно, не делаю, но при правильной работе так надо делать. Если у вас есть текст к, к, к видеоролику, вы можете его туда даже поминутно расписывать, и это даст возможность вам выходить чаще в запросах. Так желательно делать, поэтому описание очень важно. А, как бы... А Теги, они нужны для того, чтобы ваш видеоролик чаще показывался где-либо в описании, ну как бы в похожих видеороликах. Теперь, когда вы э, э, скачали видеоролик с ютуба, кто умеет скачивать видеоролики с ютуба? Я Рови умею. Сережа. Я Отлично, умею. еще кто? Ну я тоже, конечно, умею. <смешно> я понял, да, <смешно> я же говорю, с вами Сережа. Наташа, Александр, там, Елизавета. Умеете скачать? Не пробовал, не знаю, не умею. Я знаю, что надо ставить два SS таких, но в общем не делал. Перед ну, если что словом... не Хорошо, я сейчас покажу. Смотрите, Юра, очень важная знала, особенность. Я... Сейчас покажу. Когда вы скачали видеоролик с YouTube? Первое, что нужно сделать, это поменять его название на компьютере. Вы его скачиваете, он скачивает с определенным именем. Вот это имя нужно переназвать. Есть особенность. Переназвать его нужно английским языком. Сережа, ты это знал? Ну, а вот этого не знал. Вот а тебе я... один плюс еще. А ну, плюс, плюс возраст, это, это, для, это для тебя плюс определенный, то, чего ты не знал. Вот я второй тебе рассказываю, еще секрет. Переназывать его нужно английским языком. Если это словосочетание длинное, то нужно как хэштег, с нижним подчеркиванием. Лучше ранжируется в интернете. Ну, как бы лучше в поисковик воспринимает. Английский язык, вот как хэштег, Поняли? Поэтому это тоже важный вариант. Его переназываете. И тогда уже можете загружать на YouTube канал. Вот к вам дополнительная информация. Так, работаем дальше. Так, сейчас секундочку. Секундочку. Как скачивать видеоролик? Показываем. Так, далеко убежали. Вот есть видеоролик, который вы хотите скачать. Видите? Вот тут есть возможность перед YouTube поставить две буковки S английские. Пам-пам. две английские буковки S. У вас появляется такая вот штуковина. И вам нужно нажать на кнопочку скачать без установки. Видите? Нажимаю скачать без установки вам предложится определенный формат, в каком нужно скачать этот видеоролик. Скачивать нужно только в формате MPEG-4. Видите, вот так. MPEG-4. И все, и скачиваете. Так, теперь смотрите. Вписываете, напишите описание. Вы в социальных сетях, а потом нужно взять ваши теги и где-то в э, документе их повписывать. Как если вот я сегодня с ребятами когда работал, я вписывал каким образом? Я вот э, вот здесь пишу Доминго, пишу запятую, потом написал Доминго на английском, писал, поставил запятую. Вот это вот Доминго только когда я я случайно, ну, предположим, да, человек сидит, и э, у него английский шрифт включен, а он, он пишет русскими буквами. И вот получается такая аббревиатура, видите? Такое тоже может быть. Потом написал я клубная система. Потом клубный бизнес. И все, э, клубная бизнес-система. Э, каждую фразу я вписывал через запятую. А потом система самостоятельно на скобочке, видите, на кавычки поставила сама, это не я писала. Доминго Холдинг. Маркетинг Доминго. Вот тут я прописываю название сайта. Если люди будут в интернете искать кабинет Доминга, вывод денег Доминга, потом я прописал свою фамилию имя Туменко Юрий Доминго, видите я написал. Это на, это на скорую руку я сделал запись. Да, что вы говорите? Что? Скрин такой можно? Да? Что? Да ну пожалуйста, Эй, для... это, это не обязательно делать так. Я понимала, это, я просто я вам, это я просто вам прописываю варианты. Там как надо, Понятно. по факту надо еще много, много работать, так, чтобы написать теги правильно, но это как бы вариант, который я использую. Сережа, ты видишь, что здесь, на что здесь основывается? Когда я прописываю теги сейчас, я беру за основу разные вариации ключевого запроса который мне нужно продвинуть понимаешь везде домина практически везде понимаешь вот да да ты можешь как любую роли который ты продвигаешь любой ты должен взять за основу один или два ключа из названия и на них делать разные вариации Один-два ключа Не так, как, как делалось вот вообще А здесь нужно Почему? Потому что по всем этим ключам Ты сможешь выйти в первую позицию Если даже по какому-то одному Ты выйдешь на первую позицию Ты будешь в топе не просто выдумывать непонятно что, а именно берешь название именно видосика, тот, который ты делаешь, и на него делаешь разные вариации, где ты используешь разные вариации именно того одного или двух ключевых запросов. Тогда результат будет тот, как я тебе показал, что по нескольким запросам мы на первой позиции. Понял? Понял, спасибо. Теперь запомните еще, если раньше было правильно оставлять некоторые теги в описании, потому что они что же тегами являются, видите, как я вот, у меня дублировалось вот здесь и вот здесь одно и то же пакето. Сейчас этого категорически нельзя, нельзя оставлять теги в описании. У меня 4 канала удалили с Air сейчас, ну как бы с медиа-сети из-за вот, вот вот этой вот хрени, которую я сейчас вам показал. Сейчас надо чистить и пытаться заново восстанавливать. Только из-за из того, что у меня в описании были теги, а этого делать нельзя. Поэтому этого, теги должны быть только там, где теги, видите? У меня есть, надо чистить. Срочно! У меня, Серега, 4 у канала у есть, удалили. есть хэштег, у меня... Не играет роли вообще, все должно быть вот чистенько, не должно быть этого сделано, ну вот, чтобы ты был просто в курсе. Спасибо. После того, как вы это все настроили, списали сюда, нажимаете вверху «Сохранить», сохраняете, и все, и у вас, что происходит в итоге. Когда вы захотите залить видеоролик, видите, вот заливается видеоролик вот здесь, вы этот видеоролик сюда закидываете, что происходит в итоге. Смотрите, показываю вам картину. Блин, так, ждем. Что происходит в итоге? Смотрите, что будет сейчас. Хоп! И у меня сразу теги, которые я прописал, и сразу описание уже есть, и мне не надо его туда добавлять. Ребят, видно? Я заполнил заранее вот эти вот графы, которые ну, нужны. Графы. И теперь мне остается только сделать название этого видеоролика. да. После, помимо этого, перенести название вот сюда, дописать описание согласно этому видеоролику, который я загружаю, потому что ролики могут на разную быть тематику, и добавить тегов. Теги я добавляю исходя из названия видео вот вот эта вот настройка которую мы сейчас с вами сделали она позволила мне не тратить время не писать описание и часть тегов это просто как бы ускоряет работу а бывает когда вы заливаете одновременно 10 видеороликов представьте себе что каждому нужно будет вот это было бы все добавлять это очень очень неприятно поняли Есть еще один момент. Смотрите, у каждого видеоролика есть его ссылочка на него. Я последнее время вписываю вот так. Ссылка на это видео. Я просто вот так делаю. Я беру, пишу ссылка на это видео. Вставляю эту ссылочку. И сохраняю. Для чего это делаю? Многие говорят, что э, делая вот такие действия, по это позволяет э, видеоролик лучше ну, находиться в, в поисковике. Правда это или неправда, но я это делаю. Переношу вот сюда. Можете пользоваться этим советом. Хуже она не сделает, лучше может. Понятно, друзья? Да. Так, на что еще стоит обратить вам внимание? На что еще внимание? Ну там, э, а, я же забыл, смотрите, самое ж важное забыл. Пока, мисс, да, чтобы не было там проблем. Плюс 6. Этот видеоролик выставлять не буду, но пусть будет. На всякий случай, чтобы там не, не получились какие-нибудь там негативы. Юж, ну что кроме интуиции тебе подсказывает вот, ставить цифру, то есть, плюс 6, то есть вот. Я просто смотрю на видеоролик и просто смотрю. Там нет никаких критерий, Сережа. Это пока вообще ну, скрытая информация для людей. Поэтому здесь нет никаких критерий именно по тому, ну, как бы, на что стоит здесь обращать внимание. Это просто чисто интуитивно. Я не, у меня нет никаких критерий. Вот выставлять там плюс 6-7. Я посмотрел в видеоролик, его могут смотреть дети там такого возраста. Там нет ничего, поэтому ты, я свободен. Э, ты 12 там поставил. 12. Да, ну просто там, там более, более такая вот информация, связана с инвестированием. Там можно плюс 16 поставить. Это просто, ну, интуитивно, просто вот как посчитал, считаю, что так будет правильно. Никаких, критериев никаких нет. Вот Поэтому. Это больше не для таких роликов критерия, а как раз чуть для другого возрастного характера. Не для всех. Для всех. Ну, просто если Ой. смотреть ролик доминго для 12-летнего ребенка, но насколько он ему представит интерес. 16 лет это уже понятно. Я, это, я, это, проп... да, я, понял. я это прописываю для Ютуба, не для конкретно, чтобы люди смотрели или не смотрели, я прописываю чисто для Ютуба, потому что такой регламент сейчас присутствует, и его я.. Ну, используя эту информацию. Вот и все. Это не конкретно требования, да. Теперь смотрите еще. Есть определенное задание для вас. Прекрасно понимаю, что когда у вас будут уже доходы хорошие, качественные именно в доминго, там даже при продаже монеты, вам будет проще написать какие-то видеоролики. Однако сейчас есть просьба для каждого из вас. Нам нужно сейчас формировать уже определенный поток информации от людей. Поэтому есть задание, которое я дал для первой группы. Я попросил нужно записать сейчас один видеоролик, в котором вы просто расскажете название вот такое. «Почему я выбрал Доминго?» Или «Почему Доминго?» да? Просто прописываете вот такую фразу, и в нем нужно внутри себя собрать вот это вот состояние и подумать и рассказать, почему вам нравится именно наша тема, наша компания, что вы планируете получить и ради чего вы здесь находитесь. Потому что я уверен, что как бы, ну, никто не сидит на месте, вы в каждый там по-разному, разными способами зарабатываете деньги сейчас себе на питание, на обслуживание себя, однако вы же все-таки приняли решение здесь обучаться, вникать, развиваться и строить. Через боль, сожаления какие-то, непонимания и обучение, потому что есть сложность. Вот, вот это нужно все собрать и рассказать своими словами. Видеоролик 2-3-4 максимум минуты. Просто рассказать, для, для, почему вы это сделали, почему вы здесь находитесь. Эти видеоролики мы просмотрим и сделаю каждому из вас определенное комментарии пока по видеоролику это будут первые видеоролики которые будут идти в дальнейшем на ваш канал по факту мне я когда присутствовал на первом на шестом спецтренинге в когда еще крым был наш вот в крыму и когда мой спонсор подошел ко мне по одной из наших компаний по связанной с топливными добавками он ко мне подошел и сказал взял Фотокамеру повернул ко мне и сказал, Юра, говори. Вот просто так и сказал, говори. И я начал просто говорить. Есть еще этот видеоролик в интернете, где-то гуляет, там, где мы вот сидим всей командой и вот рассказываем, почему мы находимся вот э, в, на этом спецтренинге, что нам нравится. И вот этот видеоролик помог сделать вот такой вот толчок, который позволил мне потом э, убрать страх. И я начал снимать видеоролики. И когда я видеоролики снимал, то, чему я буду учить каждого из команды, это каждый видеоролик должен быть неподготовленный вот именно вот на зубок, потому что очень видно, когда люди написали текст, вызубрили его и начинают его рассказывать. Лучше научиться правильно говорить и рассказывать без подготовки. потому что когда, вы... помню, когда в 2012 году ко мне тоже подошел Юра Туменко у нас на офисе в Запорожье, приехал к нам в гости с новой камерой тоже подошел ко мне и сказал говори я начал говорить да и потом Сережа начал говорить и потом вот это вот да. это как бросить воду и ну, не да. знаю. ролик действительно на сегодня этот есть и я его просматриваю с удовольствием до этого был дикий страх камеры что что сказать что говорить а вот как-то так вот получилось действительно непроизвольно и очень быстро сняла все вот эти вот страхи. Честно, потому что честно. Самое главное ⁇ это честность. Без подготовки лилось и все. Вот понимаете, люди смотрят не на то, как вы подготовились. Люди смотрят, насколько вы говорите правду. И когда люди подготовлены, они красиво говорят, все четко, классно, но видно по лицу, по всему, что люди не всегда говорят то, что думают. Поэтому лучше что человек скажет вот лично от себя, почему ему это нравится, в чем он не уверен, в чем уверен, это ну, по-другому реакция идет. И даже вот те видеоролики, которые вы сможете снять, и вы их снимете и покажете, они намного круче, чем если вот будет там какой-то суперпрофессионал передавать информацию. Важно, чтобы вы высказали свое мнение. А люди, которые будут потом просматривать это, это видео, они увидят... И как минимум захотят зайти и изучить, о чем вы говорите. Как минимум захотят зайти и просмотреть. И с каждым видеороликом уходит страх и появляется больше, больше, вот больше слов, которые вы будете передавать в вашем видеоролике. И результат вот такенный. Сейчас я уже, вот, исходя из опыта, который есть, могу реально сказать, что э, снимая вот эти вот видеоролики, постепенно набирая вот эту вот коллекцию, люди, которые э, эти видеоролики будут потом просматривать, они будут следить за тем, что вы передаете э, вот в них. И видя, как вы, у вас какой идет рост, они начнут сами к вам притягиваться. Сейчас им YouTube и Telegram, они трендовые. Вот YouTube, Telegram даже не Instagram. Instagram... Третьим идет YouTube, Telegram, Instagram. Вот эти вот э, социальные, можно сказать, сети, они, через них можно находить самый большой поток клиентской базы и партнеров. Поэтому на это стоит обратить как бы, внимание. На сегодня все. Я уже голос посадил. А так, пожалуйста, те, кто э, только-только начинают создавать каналы, вот из того, что мы с вами проговорили, попробуйте это сделать. На следующем занятии я с вами проверю и подскажу, там, дам новую, новые данные, которые нужно знать по Ютубу. По и э, если есть вопросы, сейчас задавайте, на них как раз поотвечаю. Ребята на первой фокус-группе как раз вопросы мне задавали, им поотвечали по поводу бонусов и по поводу лидерского бонуса. Это все мы тоже проговаривали. Есть у вас какие-то вопросы, друзья? Если вопросы есть, задавайте, на них отвечу. Ну, не по Ютубу уже, а вот просто по какой-то другой, может быть, теме. Ну, завтра, это... я хотела уточнить, завтра будет это самое... Дмитрий в 10.30 по скайпу вести? Он я не могу вам сказать, может быть по скайпу, а может быть через вебинарную комнату. Сейчас мы это решим, я напишу, это не знаю. Да, потому что я хочу просто сказать, Юра, не знаю, может не к месту, свое впечатление. У нас было очень много вопросов, сомнений, потому что ты говоришь хорошо, красиво, но когда я его послушала, хоть у меня там и прерывалось, и все, но из того, что я даже услышала, сразу мне стало ясно, человек из бизнеса, человек конкретный, все знает и какая-то уверенность появилась даже, понимаешь? Вы да понимаете? нет, ну, ребята, кони, блин, э, как вам так объяснить? Вы все правильно говорите. Именно у нас есть, э, ну, знаете, как вот я вам сейчас объясню. У нас есть грандиозная идея, которую мы вынашивали много лет. И э, с 2003 года я в, в MLM бизнесе стартовал, и в некоторых компаниях закрывал статусы директора и выше директора, выпускал директоров, опыт получал, нарабатывал умения там, и так далее. И когда перестал работать в MLM бизнесе, начал получать опыт в других направлениях, связанных как раз вот с социальными сетями, YouTube и другими направлениями, которые могут тоже тебя кормить, если ты в этом являешься специалистом. И получая опыт от людей, когда, знаете, вы, вы в МЛМ не работаете, но работаете на людей, которые являются директорами и владельцами каких-то компаний или какими-то какими суперлидерами, ты на них получаешь опыт. Еще и за это деньги, деньги тебе платят. Приятно, да? Вот Когда ты на кого-то работаешь, тебе платят деньги, ты получаешь опыт, становишься больше, большим специалистом, понимаешь, на что стоит обратить внимание, что не нужно делать. И, э, мы, на, вот, и мы вс всегда хотелось создать Доминго. вот как это вот сейчас это выглядит вот так. Создать что-то такое, что было, давало бы людям возможность э, с вложениями получать гарантии, без вложений постепенно заработать деньги и формировать свой инвестиционный портфель. Когда мы это прописали, запустили, мы начали видеть, что э, наши мысли, наши идеи крутые. Однако есть много э, моментов, которые надо дорабатывать, потому что мы мечтаем, это хорошо, но есть реалии, которые тоже нужно учитывать. И когда появился Дмитрий, который начал делать подсказки, исходя из его специализации, потому что он несколько больших крупных проектов запустил, они работают, про них мы пока еще вам не говорим, у него есть еще направление, которое вы тоже будете получать. Сейчас все делаем постепенно. Медленнее, но гарантированно. Поэтому мы так считаем, что это будет правильно. И его опыт он передает непосредственно нам. Плюс постепенно, чем больше он вникает, вот мы будем в четверг с ним встречаться, когда будем заключать, когда будем регистрировать ПОшку, вот мы будем с ним встречаться, общаться, намечать определенные планы. И вот как раз Дима, вот передавая свои знания помогает нам вот наладить все вот эти вот прорехи, которые мы могли не учесть. Потому что ему это интересно, он видит в этом перспективу. Он сам подсказал, что нужно делать инструмент, который нужен всем. И именно этот инструмент и должен быть основным основной задачей в доминго, которая и позволит доминго поднять быстрее вверх и разрекламировать. А это именно мерчант, криптомерчант, которая позволяет делать платежи с любой криптовалюты через него в любую торговую точку. Такого нет нигде. Задача его сделать. Как-то по-другому вчера он называл шлюз, шлюз да, это. Да, ну один... шлюз это одно и то же. Шлюз, да, шлюз, мерчант это одна, это, ну как бы мерчант это более научное название, шлюз это более понятно для вот, людей. Это просто механизм, который позволяет делать платежи, автоматически конвертировать криптовалюту в доллар, евро или гривну и передавать человеку, который владеет каким-то определенным бизнесом. И даже не это важно, а важно юридические документы, которые позволят это все проводить. Что вы говорите? И чтобы потом не налоговая не прицепилась. Все верно. Вот это, вот это важно. Вот это у нас есть уже, у нас есть практически готовые юридические документы под это. От все, а теперь остается шлюз, вот ш... мерчан шлюз сделать, на него надо вот много... Когда, вот это, да, когда я это услышала, я сегодня даже рискнула докупить 30 монет еще, хотя они мне уже вышли в полтора раза дороже, чем 70, но думаю дальше будет еще дороже. Вы, вы даже не знаете, что мы вам готовим, но вам понравится. По факту вы абсолютно правильно, делали, правильно сделали, по той причине, что эфир растет и будет тысячу скоро стоить. А, да, да, я... да, это а так как эфир растет и в дальнейшем мы в любом случае, когда на биржу монета будет выходить, она будет подкрепляться все равно именно стоимостью. И люди, поверьте, люди и по 10 долларов будут покупать, понимая значимость этой монеты, и значимость того, что на ICO мы собираем деньги, чтобы выпустить этот мерчант. Чтобы создать такой инструмент, надо очень много денег, очень большие суммы, это ну, как бы несколько сот тысяч условных единиц, чтобы создать этот мерчант. Могу, однако именно он и его идея уже привлекла внимание людей из других стран, когда Дима, Черный прорекламировал на съезде криптовалютчиков и на определенном, ну. ну вот я это послушала вчера, да, да, и поэтому решила сделать так, как. Поэтому сделал. есть уже люди, кому это интересно. И поверьте, этот человек ни в коем случае бы не вникал бы в эту систему, если бы он считал, что это все чушь. Ему денег хватает. И все у него хорошо. Это просто человек, который понимает перспективу и понимает, это насколько да, это важно. Это, на перспек... это настоящий бизнесмен, это работа на перспективу. Мы так. делаем сейчас будущее, мы делаем сейчас новое, мы делаем вообще новое начало, которое никто не делал, и есть сложности. Я могу сказать, я очень рад, что Доминго мы начали запускать, потому что у меня сегодня красный телефон от звонков разных бизнесменов, которые говорят, Юра, у нас есть идеи. У нас есть 500 патентов на и рассказывает на что я говорю, извините пожалуйста О. сергей у меня времени давайте О. мы сделаем вот так в зоне другой аграрии О. юра у нас есть 500 тысяч гектар там что-то типа такого у нас то-то то-то то-то мы хотим вот это вот это давайте встречаться я говорю хорошо только давайте я в киеве в киеве буду мы с вами свяжемся пообщаемся да. короче вот так это выглядит люди Спасибо. звонят и предлагают возможность короче есть во что вложить Давай. Задача Давай. теперь просто юридически это сделать так, чтобы каждый человек, который принесет свои 100 гривен, был, знал, что эти деньги никто не скоммунистит, как я говорю, да. Вот. Хорошо, Поэтому я... как бы, А для меня это, блин, вообще очень важно, потому что для меня, вот как даже вот гривну человека любого, который вкладывает даже за те монеты, меня трясет, когда вот я понимаю, что надо их потратить, мне легче их, чтобы они просто лежали, знаете, вот лежат и хорошо. А кто ж тебе на них проценты начислит, если ты вот? Это же другой вариант. Здесь важно, как бы, чтобы это было правильно, поэтому и обдумываем. Я знаю, что дело вот почему мы 10 процентов от монет планируем в криптопортфель формировать, потому что когда первые 20 монет ты покупаешь по чуть-чуть какой-то суммы, какая-то монета в год может выстрелить x2, x3, x5. То бишь в два-три раза дороже станет. Поэтому, когда ты делаешь вот такой вот криптопортфель, то тоже вам открываю ну, знания, которые я получил, когда делаешь правильную инвестицию, я могу вам сейчас просто показать, чтобы вы понимали, что то, что я говорю, это важно. А нам нужна определенной гарантии. Вот смотрите, вот есть, экран видно? Да, да. Да, видно. Вот это вот недельный график криптовалют, недельный график за неделю, за 7 дней. А вот это вот таблица роста криптовалют, вот этих вот монет. Это значит, что вот эти монеты выросли за вот этот промежуток времени вот на такое количество процентов. Это понятно? Они могут и упасть, как биткоин сейчас, но они не растут. И по факту уровень роста намного больше, чем уровень падения. Ну главное, чтобы наша монета тоже там какие-то. Наша монета вообще от другого как бы, зависит. Поэтому просто вам показываю, что сейчас капитализация уже 611 миллиардов. Но мы же не покупаем те монеты, мы покупаем нашу. То, что вы покупаете нашу монету, это У хорошо. Я просто говорю, что наша монета... Ну, подкреплена к эфиру, а там эфир вторая монета в мире после биткоина, у нее другая технология работы, поэтому она растет тоже, поэтому она у нас растет вот согласно эфиру. А в дальнейшем наша криптовалюта будет расти согласно ценности ее. И этот мерчант позволяет делать платежи везде, с разных валют. А это значит, что нашу криптовалюту люди будут покупать, чтобы делать ей платежи дополнительно. Реклама и поддержание криптовалюта официально растет в цене за счет того, что есть деньги и есть инвестиции в физические активы, которые позволяют ей расти еще и как золото, как раньше. Вот видеоролик я же не просто вам показываю в начале презентации, которую вы смотрели. Да? Там же объяснялось, как банки сейчас работают. Раньше подкрепление было золотом, сейчас подкрепление ничем. А мы, наша задача монету подкрепить доходами. Вот, и так далее. Окей, okay. yeah. uh, спасибо большое за внимание, друзья. Хорошего вам настроения. Uh, завтра еще выйдем на связь, кому будут какие-то вопросы, выходите, я буду рад с вами пообщаться, окей? Okay? Well, спасибо, Юж. Спасибо, друзья. Да, да. Спасибо, Сереж, тоже большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да. Всего доброго. Всего, всем хорошего. Всего.